А давайте-ка проверим два интересных изменения, касаемых режима мясорубка, которые сейчас присутствуют на нашем тестовом сервере. Теперь, когда персонаж возрождается, его можно практически сразу же убивать. Вот два примера. А что, пожалуй, самое прикольное, теперь можно оставить минки рядом с точками появления и таким образом убивать врагов. Что интересно, 4-секундной задержки, которые присутствуют сейчас, в принципе, достаточно, чтобы сразу же убежать от мины. Сейчас с левой стороны появится штурмовик и он успеет убежать от минки. Но прикол в том, что стоит немножко замешкаться и... А теперь посмотрите, что будет, если все будут ставить минки рядом с точками появления. Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А прямо сейчас заценим мой предыдущий ролик по тактикам на карте переулки.